Всем привет. Сейчас мы находимся в апартаментном комплексе Риверхаус. Подъезд как в музей. Разница от застройщика составляет более 4 миллионов. Апартамент будет сам себя окупать. Всем привет сейчас мы находимся в апартаментном комплексе river House. это у нас догомеса центр догомеса комплекс на самом деле довольно таки интересный а интересен он в том что это бизнес класс и комплекс уже сдался пойдем дальше пойдем тебе сразу покажу а у нас Здесь еще идут строительные работы. Большинство собственников уже вышли на ремонт, заселяются. Комплекс идеально подходит для жизни, да, так как через 5-6 месяцев будет меняться статус не апартаменты, а квартира. Ближе к сентябрю застройщик обещал, что здесь будет статус квартиры. Это плюс. Вблизи комплекса у нас располагается аллея парк. да. Еще строится Адашево. Вот прям буквально вот на там 200 метров даже комплекс сейчас еще идет по низу рынка относительно других объектов в этой локации до моря дойти буквально я не знаю 7-10 минут легким шагом на территории комплекса детская площадка зона барбекю зона отдыха сейчас мы еще зайдем в подъезд посмотрим как выглядит входная группа, лифт и подъезд, да, и сможем еще зайти в квартиру, она еще не готова, там доделывают ремонт. Ну, вместе с вами посмотрим. На этот комплекс также, также хорошо растет цена. Мои коллеги, да, они приобрели себе апартаменты в ипотеку без первоначального взноса. И сейчас у них буквально там за полтора месяца разница от застройщика составляет более 4 миллионов. Там где-то в районе 4,300, 4,400. В общем, ребята быстренько смехнули забрали себе апартамент, заработали уже денег. И сейчас они выставляют его на продажу. На данный момент у застройщика осталось остался всего лишь один апартамент но так как мы работаем в крупной компании да и наши ребята себе выкупили здесь апартаменты у нас сейчас есть продажи 5 апартаментов и один апартамент от застройщика довольно таки крутое предложение потому что аналоги до да, аналоги в этой локации стоят гораздо выше порядка 20 25 процентов дороже да ну и плюс к этому как и ранее говорил комплекс уже сданный да и можно уже заселяться также этот комплекс идеально подходит на перепродажу. То есть вы можете приобрести в ипотеку. Ипотека проходит здесь всех банков, абсолютно всех. Вот у нас входная группа. Сделана из высококачественных материалов. Сейчас зайдем в подъезд и вместе с вами прокатимся на рифте. Посмотрим, что у нас внутри и какие планировки. Теперь вместе с вами зайдем в подъезд и посмотрим входную группу. Можно увидеть, что подъезд выполнен... Из качественных материалов. Подъезд как в музее. Действительно круто, красиво. Застройщик на материалах не экономил. Смотрите, какая красота. И, собственно, наш лифт. Никита, тебе здесь нравится? Прикольно, да? Инвестировал бы сюда? Или в Кравел Португалию? прикольнее что ну ты знаешь здесь у каждого комплекса есть свои плюсы и нужно все-таки выбирать по потребностям поверхность там на пятый этаж нет вот действительно если сравнивать аналоги да они еще не готовы то есть ждать год полтора когда комплекс комплексы сдадутся это комплекс уже готовый, бери, заезжай, живи, отдыхай. Кстати, для сдачи в аренду также идеально подходит. То есть теоретически мы с вами можем приобрести апартамент без первоначального взноса в ипотеку и сразу поставить на аренду, и апартамент будет сам себя окупать. Да, Он будет приносить вам максимальный доход, потому что локация действительно крутая. Море в шаг в близости. Посмотрите, как круто здесь сделано либо приобрести, также без первоначалки, и через полгодика продать. Ранее говорил, что за продажу особо беспокоиться не стоит, потому что мы сами занимаемся поиском покупателя да, и сами проводим сделку. То есть от вас требуется только подтверждение тех или иных действий с нашей стороны. Вот эта квартира как раз моих коллег, да, то есть они ее приобрели без первоначалки, с крутой планировкой, и можно интересно здесь обыграть ремонт. Вид из этого апартамента. Прямой вид на Адажево, апартаментный комплекс Адажево. Так что, ребята, звоним, не стесняемся, забираем апартаменты. Забираем их крайне выгодно да, и на хороших условиях.